Всем привет, вот пришла посылка антирадар, пришел довольно быстро, за 19 дней, сейчас я распакую и сделаю анбоксинг. Запаковано довольно неплохо. Комплектация. Сам. Антиродар. Зарядка к нему. Макулатура. как что делать и коры. чтоб прицеплять телефончик это скорее всего подарок антирадар распакуем Мини-USB. Вход на зарядку. 12 вольт от прикуривателя. Так как я сейчас не у машины и не могу протестить, посмотрим, будет ли работать от мини-USB. Подключил я мини-USB. Как видим, не работает, скорее всего, так как от компьютера всего 5 вольт, а нужно 12. Ну ладно, сделан он из софт touch пластика, мягкого такого, даже пахнет резиной новой. Ну, фокусируйся. Ну, может быть, видно. Модель в 7 Напряжение 12 вольт. Нон-профессионалы. Что-то. Ну, управление жестенькое, Меню. И down и up, Вверх-вниз. И здесь... LED-дисплей, динамик и сенсоры, датчики. Может быть, как-нибудь будет время, сниму в работе его. Всем спасибо, пока.